Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. С вами Наталья и Антон. Антоша, помажи ручкой. Да. Что у нас сегодня на обед? Просто многим интересно, чем же все-таки на самом деле полное меню, да, скажем так, просят. Чем же питаются мои дети, особенно Антон, потому что он главным сыроед. Редко, когда что-то ему вареное удается попробовать. Сегодня у нас на обед чечевица. Зеленым горошком размороженным, чечевица была сушеная, замочена ночь. В общем, она может постоять даже около суток. Воду нужно только менять. Она становится достаточно мягкой. Как только она начинает ну, набухнет, она почти размякла. Ее можно довести до горячего состояния, немножко оставить в кастрюльке, чтобы она настоялась и стала еще помягче. И добавить туда любимые ваши специи: можно куркумон, можно карий, можно перчика черного, можно острого перчика красного. Когда в это горячее блюдо уже добавить горошек мороженый, он немножко постоит и размякнет. Ну, то есть, вернее, отойдет он так, в принципе, мягкий, когда он уже размороженный. И посолите. Чем я солю конкретно Антошу? Это водоросли разного вида я и ламинарии. еще, даже не знаю, как их назвать, такие фиолетовые водоросли китайские. Мы ими солим Антону еду. В принципе, сюда можно еще добавить и помидоры тертые. Я их на пластмассовой терочке тру с чесночком вместе. Ну, в общем, выбрать по своему вкусу, что вам больше нравится, что нравится вашему ребенку. И это очень сытное блюдо, его лучше, конечно, употреблять ближе к обеду с утра. Да, Антоша еще любит туда, чтобы мы положили обязательно лучок или зеленый, или репчатый просто порезать. В общем, он приучен у нас к острым травкам таким. И еще дорогие друзья, я хочу вам сказать, что вы обязательно делали акцент, когда ребенок уже понимает, что он кушает и как он кушает. Учили его долго пережевывать пищу. Это очень важно с малого возраста. Не стараться не доводить до очень голодного состояния, чтобы ребенок не уже не хватал все подряд и не метал, как говорится, в себя. Потому что кто долго жует, то долго. Живет, да, Антошка? А Антоша не разговаривает, когда кушает. Это правильно. Итак, вот выбор проте... э, извар... Извар... Извар протеинов. Это было по-сербски, да, а по-русски это восполнит вашему ребенку дефицит как раз тех белков, которые всех волнуют, и протеинов. Итак, дорогие мои, чем проще вы будете кормить своего малыша, тем проще у него... ему придется в жизни... Тем он будет здоровее, и правильно питаться для него будет вообще не проблемой. До новых встреч! С вами была Наталья и мой сын Антон, которому уже исполнилось летом 4 годика. Антоша, помаши ручкой всем, до свидания, скажи. Пока! До новых встреч! С вами была Наталья.